Привет, ребята! Добро пожаловать на канал. Сегодня у нас будет необычный видеоролик. Я вышел на прогулку, на брусья, на турники. Девушка с самого утра сказала, то, что не желает сегодня готовить, хочет чего-то такого вредного, то ли бургеров, то ли пиццы, то ли суши. И я такой подумал, а что если пойти на турники и за это время как раз-таки постараться нам заработать на те самые бургеры, то ли на пиццу. Но это примерно 20-25 долларов мне надо заработать. Я для себя модулирую такую ситуацию, то, что есть у меня на бирже 50 долларов, я эти деньги никак не могу снять, все, что сверху заработаю, могу, собственно, забрать. Если потеряю, ничего страшного, меня за это никто как бы не накажет модулируем такую ситуацию поэтому сегодня собственно этим будем заниматься я так торговать вам категорически не советую если хотите нормально торговать смотрите прошлые видеоролики там где мы торгуем по стакану по техническому анализу там где мы применяем так скажем нормальные знания а не вот это вот баловство но это все ради контента если вам такой контент понравится ставьте две с половиной тысячи лайков я думаю хватит и запишем что-то подобное еще одну такую вот часть пока я где-то там что-то делаю мне надо на что-то там заработать короче это прикольно вроде вам нравится я сегодня Думал, где мне торговать, то ли на Байбите, то ли на Бинансе. Все-таки, наверное, решил на Бинансе поторговать. Поэтому давайте прямо сейчас возьмем, переведем сюда 50 долларов и начнем на Бинансе. Можно, возможно, на Байбите. Я пока просто сам не определился. Давайте, наверное, пока попробуем на Бинансе. Так, берем 50 долларов, подтверждаем перевод. И это, собственно, та сумма, с которой мы сегодня будем начинать. Какой у меня вообще план? Надо найти высоковолатильную монету и постараться забрать на волатильности. Там буквально 1-2%. И я смогу зарабатывать как раз таки с 50 примерно 20-25 долларов. Это то, что мне надо. Это будет быстро. Не знаю, насколько безопасно, это будет очень рискованно, это я уже понимаю, но попробовать стоит. Так, теперь давайте переходим, собственно, в монеты, выбираем по активности, по изменению за 24 часа и найдем монету, которая сейчас показывает прям хорошую какую-то динамику. Нам надо, кстати, сразу 50-е плечо искать монеты, ну, потому что, чтобы это не затянулось там на час, два, три, чтобы это было реально там 10-15 минут, пока я тут сделаю пару подходов на брусьях, чтобы это было реально быстро. Так, давайте посмотрим огн 11 процентов за сегодня в целом динамика у нас нисходящая возможно эта динамика у нас продолжится возможно не продолжится это тоже надо понимать но в целом я бы сейчас если и заходил то заходил бы наверное в шорт то есть на продолжение нисходящей динамики но опять же риски ребята огромные вы должны понимать то что есть такое понятие как ликвидация на фьючерсах и то есть если цена там дошла немного выше все у вас просто все деньги потеряются но здесь мне эта ситуация нравится, то есть я бы рассмотрел ее в шорт, реально на продолжение движения. Давайте, наверное, даже не буду медлить, посмотрю, если есть тут 50-е плечо. Нет, тут 25-е максимум, 25-е не подходит, нам надо 50-е плечом. Так, TLM, TLM, кстати, сегодня делистят, да, вот видите, делистят из фьючов. В прошлый раз похожая монетка показывала хороший рост на делистинге, это было, кстати, прикольно. Так, ну тут я не знаю, тут я никуда не хочу не заходить, ни вверх, ни вниз. TLM для меня непонятно. РСР, давайте посмотрим RSR. Так, пятиминутный график. Ну тут прям что-то такое неплохое. Я бы тут заходил long. Я бы заходил тут long, но опять же точка желательно, чтобы была получше. Тут, понимаете, сверху есть такой вот как бы коридор с уровнем сопротивления, уровнем поддержки, все понятно. Сейчас мы от поддержки вроде как оттолкнулись, но сверху мы опять же... Немного постарались выбрать. Короче, я хочу тут попробовать лонг. Давайте посмотрим, дадут ли тут... Да, тут дадут 50 плечо, к сожалению, дают. К сожалению или к счастью, непонятно, да? Ну, попробуем взять лонг. Заходим на всю котлету, на лонг. Короче, все, сделку мы открыли. Сейчас она уже 0.66 нам приносит. Так, давайте возьму еще на все, что у нас есть. Ну, короче, все, зашел максимум. Пока сделка горит в плюс 2 доллара, так, давайте посмотрим, где мы там открылись. Тут уже солнце немного светит. Я так понимаю, тут нам надо буквально одна пятиминутная свечка, и все будет окей. И если она, ну хотя бы я не знаю, ну 1%, ребят, 1% надо, и я уже заработаю то, что мне надо. Конечно, если сейчас пойдет цена вниз, вот давайте посмотрим, цена ликвидации у нас 0%. 0,6906, то есть понимаете, тут буквально немного графика упасть и возможно я уже смогу потерять свои деньги, то есть до начала этой свечки, то есть упасть то тоже надо не так много, вот 69,84, смотрите, у меня уже тут минус, а ну пока не минус, пока плюс, все пока окей, все пока нормально, то есть не надо мне тут сидеть и переживать, это я уже так чисто раскипишивался, я бы даже наверное знаете, может поставил бы сейчас take profit, ну стоп-лосс я понятно дело не буду ставить, сделаем вид, как будто у меня этих денег как бы и ну, понятно, я рискую, но это это все так, ради контента. Так, пока плюс 8, 75 долларов, я думаю, надо сходить подкачаться. Пока я тут подкачаюсь, один подходик сделаю, я уже думаю, должно будет все вырасти. Ну, то есть, я же банки себе забью, понятно, и забьется моя сделка. Сучу, прикалываюсь, ребят. Это а потом тоже читаешь комментарии, многие это не понимают, там, приколов не выкупают. Уже, кстати, плюс 15-16 долларов, ни хрена себе. Вот это фартануло. Вот это фартануло, За... не, подождите, пока не фартануло, фартанет, когда я закрою плюс 25 долларов. Так, давайте, наверное, сразу возьму стоп-лосс и take profit. Вот, ребят, если цена дойдет до 0.0706, то получится мы заработаем 28 долларов с половиной. Я, наверное, так и сделаю, чисто поставлю take profit, потому что есть... туда цена дойдет. А давайте, кстати, посмотрим, насколько это далеко. Так это и не так далеко, мы уже почти туда даже добрались. Вот так вот, одна пятиминутная свечка. Можно, кстати, сейчас даже без убыток поставить, чтобы уже даже не рисковать. но ну, потому что есть сейчас, ну, мало ли пойдет откат. Или просто вручную закроюсь. Я уже тоже, знаете, я просто не думал, что так все быстро получится. Я думал, приду, там будут реально сложности. Но это просто сегодня удача, просто немного видно на моей стороне. Пока что, по крайней мере, на данный момент. Я бы реально сейчас взял и просто стоп-лосс э, зашел в позицию. И выставил бы просто в ноль. То есть, если даже цена сейчас вкатит, чтобы я просто в ноль закрылся. Короче, ладно, вот так вот поставлю. Это будет маленький минус. Примерно на 0,24 э, цента. 24 цента это вообще мелочь. То есть, даже если сейчас цена упадет, я все равно закроюсь ну, в маленький минус. Там 0,24 доллара. А если закроюсь плюс, закроюсь нормальный плюс. Короче, я сейчас быстренький жим сделаю. Блин, куда бы телефон сейчас положить? Кстати, пишите в комментариях, занимаетесь ли вы вообще спортом. Сколько уделяете на это время? Я, кстати, когда вот ходил, э, раньше сюда вот заниматься, э, ну типа на брусьях, то я шел сюда, по дороге шел с приложением Step'em включенным. То есть я зарабатывал на ходьбе 20-30 долларов, пока сюда шел. И параллельно шел учил английский, то есть 20-30 долларов. То есть вы понимаете, я шел, когда вот доходил э, до места подкачаться, я уже буквально... 40-50 долларов пох заработать. но это было прикольно. Но сейчас я вышел с этих приложений. Надо что-то искать подобное, потому что мне реально кайфовал. Я, мне нравилось. Я шел, в этих приложках так сидишь, и ты там, не знаете, если раньше ты там был малой, играл в какие-то игры, то сейчас ты можешь идти и, грубо говоря, на этих играх еще и зарабатывать. Ну, прикольно. Короче, так, цена немного подлетела вверх, но я посмотрел, то что нас не закрыли. Сейчас открылась следующая пятиминутка. Надеюсь, это пятиминутка... Будет не менее растущий, но сейчас что-то идет на вкат, блин, вот видите, надо было фиксировать 20 долларов. Сейчас бы уже сидел, кайфовал, точнее, стоял бы, кайфовал. Или можно, кстати, закрыть и найти какую-то другую сделку. Так будет даже, наверное, логично, но, блин... Уже не хочется выходить, но потому что с этой потенциально я могу реально забрать то, что я хотел. Короче, давайте я, наверное, сейчас пока отожмусь. И пока я тут отожмусь, я надеюсь, там уже реально по сделке все будет окей. Опа, раз. Сколько мне там 25 долларов? Тогда 25 отжимали. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Турники и брусь это конечно хорошо, все ребята на бычьем рынке зарабатывают, однако медвежий рынок всех ставит на свои места. Чтобы зарабатывать на медвежьем рынке нужно иметь какие-либо дополнительные инструменты. Так вот, LP стейкинг и Liquidity пул это надежные инструменты для заработка на медвежьем рынке. На Waves Exchange вы можете найти одни из самых высоких API для неалгоритмических стейблкоинов. 23.01 для USDC и 2378 для usdt самый высокий процент за стейкинг usdm благодаря пулу ликвидности до 120 процентов api экосистема waves достойно пережила атаку одного из крупнейших китов и полностью восстановилась что еще больше дает доверие не то что тот самый стейблкоин usd когда-то поэтому если вы хотите дополнительно зарабатывать на стейкинге и на медвежьем рынке то переходите по ссылке в описании регистрируйтесь и зарабатывайте 30 отжимания значит 30 долларов надо залутать атака Ребята, в последнее время часто езжу на рыбалку, правда там особо ничего не ловлю, но мне просто нравится природа. Да и сюда вот выйти тоже пару раз саджался, как-то кости размял и уже как-то получше себя чувствуешь. Вот. А ты реально целый день за компом сидишь, в этой крипте шаришь, там голова пухнет, жизнь проходит вот мимо, а как говорится... Всю жизнь можно бежать за деньгами, а так толком и не пожить. Поэтому живите, не забывайте. Я как-то сделал пост в Инстаграме, то, что сколько дней, сколько часов в день вы живете. Многие вообще не поняли вопроса. Да, жизнь штука такая. Короче, у нас уже плюс 23 доллара, неплохо. 24. Ну давай, родной. Чтоб я уже тут не стоял, не мучился. 24, блин чуть-чуть ну, остается чуть-чуть ребят 23 или просто закрыть на 23 мне уже 23 даже допустим хватит короче закрываем на плюс 25 25 долларов зафиксировал сколько 23 доллара короче нормально результат ну я считаю нормальный давайте посмотрим у меня стоял тейк если бы я сейчас кстати смотрите если бы я сейчас не закрыл она бы все четко закрыла бы по тейку я бы заработал не 23 а 20, сколько там? 28. Так, ребят, сейчас тут график немного растет. И я такой подумал, а что если сейчас взять и попробовать пошортить. Поэтому давайте наполовину возьму. Так, опа, и будем начинать шортить. Я сейчас подумал, хочу заработать примерно еще 10-20 долларов. Я думаю, это вполне реально. Так, переходим на пятиминутку. Тут надо словить небольшой буквально откат. Давайте еще на, 50, на 60% зайду. Так, отлично, зашел. Все. Ну, и с этой сделки я хочу примерно 5-10 ну долларов забрать. Так, поэтому наблюдаем. Сейчас тут высокая я бы сказал, вероятность, что будет, ну, хоть какое-то такое небольшое откатное движение. И на этом откате я как раз-таки попробую закрыть. Надеюсь, он будет. А то, если сейчас этого отката не будет, то я просто, грубо говоря, зря сейчас стоял и потел перед этим все это время. Так, ребят, вообще, когда торгуете, надо ставить цели. И когда достигли целей, и все... Просто выходите, закрываете терминал, потому что всех денег и не заработаешь. Сколько бы ты тут не сидел, сначала дает-дает, а потом такой в моменте, думаешь, а, надо еще больше. Да, таких уже брили и не раз. Я уже сам сколько на этом попадался, как говорится, сходить постричься в барбершоп, сходил постричься на бинанс. Ну, тоже неплохо. Так, что у нас тут? Пока никакого отката нет. Ну, подождем. Я хочу, говорю, реально 5-10 долларов попробовать взять получится не получится ну тут уже риски побольше то есть если там мы заходили как бы от поддержки да то есть в целом ну более-менее то тут мы заходим на откат непонятно как бы почему там в небо короче смотри, сейчас 7 долларов дает так 6 и 7 дайте подожду чтобы там о все 7... короче закрыл нормально закрыл короче 78 долларов все отлично Заработали 28 долларов, я считаю, ну неплохо постояли, пока я тут на турничках немного занимался. Взяли и лонг от поддержки, и небольшой откат. Хотя на откате можно было бы чуть дальше постоять, но у меня уже, как я вам сказал, были цели, то есть забрать по 10 долларов. Получается, ребят, за такой вот короткий промежуток времени нам удалось заработать 28 долларов. Однако вы должны понимать то, что это была доля везения. Но ну, это была такая глупая торговля, больше контент. Поэтому, если вам такое нравится, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Будем делать такого контента больше. Но, опять же, за одним нажатием на кнопку вы бы знали, сколько скрывается какой-либо работы. Это сейчас было, да, просто удача, везение. А в следующий раз могло просто не повезти. Я бы просто со старта 28, точнее 50 долларов потерял. Ну, все. Поэтому сегодня я смогу домой себе заказать пиццу. Вот такие вот дела. Всем удачи, всем профита, всем счастья, мира, всем добра и всем пока.